После этого эту энергию внедрять другого человека и так далее это все механика она если не цепляет душу если не цепляет тело то помогает только временно одну секунду во многом там человек говорит андрей андреевич если у меня дар целителя и так далее дар перетягивать на себя болезни любого человека есть у каждого человека а вот стать целителем это уже тонкая энергия тонкое знание и это очень